Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. В этом ролике я тебе расскажу очень сильно интересную информацию, которая касается обновления в игре Among Us, которой будет добавлена новая карта Airship. И если вдруг ты не знал или вдруг ты забыл, то новая карта Airship будет добавлена в 12 часов ночи по МСК 1 апреля. Ну и так как нам до нового обновления ждать еще практически 11 дней, нам есть про что поговорить. Нам нужна хоть какая-то пища, которая касается обновления в игре Among Us. Но также у меня есть интересная информация. Это именно то, что в игре Among Us появился новый Лава-Монстр. Да, это практически Лава Монстр 2, и мне очень сильно охота записать про него ролик, и именно поэтому мне нужно, чтобы ты ответил. Хотел бы ты увидеть ролик про Лава Монстр 2? Если этот ролик за сутки наберет тысячу лайков и тысячу комментариев, то тогда завтра на моем канале выйдет ролик про Лава Монстр 2. Про нового лава монстра. В комментарии можешь писать что угодно, да и тем более количество комментариев не ограничено. Можешь хоть написать 100 комментариев, но знаешь, что все зависит от тебя. Ну а мы приступаем к теме новой карты Airship игра Moncast. А начать хотелось бы с достаточно интересной информации, которая нас беспокоила на протяжении практически 5 месяцев. Прошло столько много времени, да и тем более мы видели новую карту Airship уже на Nintendo Switch. И мы думали, ну почему же не входит эта чёртова карта? И совсем недавно самый главный разработчик компании Innerslot, которая разработала игру Among Us, нам рассказал. Естественно, всё началось именно из-за того, что в команде разработчиков небольшое количество людей. На данный момент в команде разработчиков 5 человек. И это ничтожно маленькое количество людей для того, чтобы создавать крупные обновления. И тогда появляется опрос... Ну почему бы не нанять просто большое количество людей? Хотя бы человек 20. Разработчики просто боятся того, что будут разногласия в команде. И разногласия бывают двух видов. Первый вид разногласия это тот вид, который возникает в процессе разработки. То есть одно количество людей будет за добавление новой функции, а другое количество против добавления данной функции. Ну и также есть второй вид разногласий в команде. Второй вид это ссоры, вражда и это самое опасное. Но как же могут люди работать в команде, которые поссорились? Ну и также мне кажется то, что разработчики скрывают то, что они еще и материально не могут потянуть большое количество людей в команде. Ведь онлайн игры очень сильно упал, а это значит то, что и доход разработчиков упал. И таким образом им просто нечем будет оплачивать большое количество людей. Вторая причина это авторские права. Какие же были авторские права? Разработчики боролись против фейкового мерча. И я просто удивился, до каких масштабов это дошло. Разработчики обращались к правительству для того, чтобы бренды не производили фейковый мерч игры Among Us. Из-за чего команда разработчиков ездила еще на заседания, которые проходили в суде, для того, чтобы не было фейкового мерча игры. И причем, ребят, я не вру, это все официально, я все читаю с официального сайта разработчиков, и я просто очень сильно удивляюсь третья причина это программирование потому что каждый предмет который вы видите в игре Among Us, он запрограммированный но этих предметов на карте airship просто гигантское количество и на программирование новой карты ушло очень много времени и также не забывайте то что разработчики постоянно делают какие-то маленькие обновления исправляя баги и получается то, что разработчикам еще приходится некоторые функции перепрограммировать для того, чтобы исправить баги. Ну а теперь та причина, с которой сталкиваются разработчики абсолютно всех игр. Это утверждение. То есть разработчики загружают, к примеру, обновления в Play Market. Ну и менеджеры Play Market рассматривают обновления. И я тебе даже скажу то, что именно сейчас, именно в то время, которое ты смотришь этот ролик, Менеджеры Play Market проверяют обновление игры Among Us. Менеджеры проверяют, чтобы в обновлении игры не было ничего запрещенного. И мне кажется, то, что быть менеджером Play Market это супер круто. Потому что нужно просто проверять игры. И для того чтобы проверять игры, тебе надо в них играть. Гениально! Ну а теперь, что очень важно: сами разработчики сказали то, что в грядущем обновлении будет система профилей. А Это значит то, что после 1 апреля никого не будет с читами, потому что с профилями с читами играть уже нельзя будет. Потому что как только система увидит то, что игрок играет с читами, то тогда профиль просто снесут. Поэтому Аллилуйя! И также не забывайте то, что помимо того, что будет добавлена новая карта Ирши 1 апреля, нас ждет еще один сюрприз, который будет 1 апреля в игре Монкас. А именно то, что карта The Skilled будет инвертирована, то есть отзеркалена. Так что данное 1 апреля будет для тебя самым незабываемым. А на этом ролик подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шек ТВ. Всем пока.